Андрей Андреевич, сотрудники медицинского центра, в котором я работаю, спасаемся шумом от вирусов, которые вы создали. Спасибо. Сейчас в школе Кайлас-акция. Многие коллеги хотели бы приобрести вашу продукцию. Но техническая поддержка занимается проволочкой. То просят переслать чекоплаты, то скриншот, то отправляют запрос для разбора к менеджеру. Даже если не получается отослать мне шум, пусть эти деньги пойдут. Как пожертвование и просад на духовное имя, тоже пожертвование. Ну а дальше, как оплачу ступень, тоже ничего не получу. Как поступать, Оксана? Оксана, ну вот прямо сейчас ваше вот это письмо я отправлю в службу поддержки. Я отправлю в службу поддержки, вот сейчас, чат. и сейчас прямо заставлю, чтобы этот чат что-то ответил. сейчас поддержим, и нужно говорить, что это всегда проволочки, служба поддержки работает, там работает много людей, обычно это делается быстро. Если взяли деньги в долг, еще не знакомы со школой, так теперь этого не выбраться никогда. Выбраться просто будет сложнее, чем если бы без этого. Это опять я по поводу зуба, прохожу бесплатную ступень, извините за наглость, я ни при чем, ну так и я же ни при чем. Я не буду вам помогать, если вы хотите себе помочь, используйте практику, представляйте улыбку, там где зубик и так далее, используйте обезболивающий препарат, я понимаю, что болит, мы не можем в это поверить, сделали, как вы сказали, спросили на спичках, кратник, ли некровная родственница Валентина, спички показали да, прочли Уай-О-Чай, она не останавливается, как ученики третьей ступени уже чувствуем, что неприятности у нас неспроста, посоветуйте как ее остановить и вернуть свое, спасибо, читайте дальше уай чай. все что ваше, все заберете, можно играть в карты и зарабатывать при этом на жизнь, с точки зрения эзотерики это плохо или нет, или можно это считать своим бизнесом, я считаю что зарабатывание на картах в дальнейшем приведет вас к плохой судьбе это неоднократно я видел в жизни это веселая жизнь но она закончится нехорошо. в вашем конкретном случае ни в коем случае не продолжайте завязывайте с этим будете очень в жизни страдать жизнь пойдет